Добрый день, зрители моего канала, с вами адвокат бузана Дмитрий. Важное событие, скажем так, в юриспруденции произошло, неожиданно, но тем не менее о нем стоит упомянуть. Закон принят, пока еще не вступил в силу, отправлен на подпись президенту, но я думаю, что президент подпишет, в последнее время он подписывает все, что принимает Верховная Рада. Итак, Верховная Рада 24 марта 2022 года приняла закон, который вносит изменения в законы о центральных органах исполнительной власти и о правовом режиме военного положения относительно обеспечения управляемости государством в условиях военного положения. Что основное, да, основное это было внесение изменений в закон о кабинете министра Украины, тоже, что правительство теперь будет иметь полномочия определять свое место нахождения кабинета министров, министерств и других центральных органов власти. А в случае, вот это вот важно, необходимости, не от лагательного, законодательного регулирования в связи с отсутствием в законах Украины положений, которые определяют особенности решения соответствующих вопросов в условиях военного положения, кабинет министров может иметь полномочия принимать с учетом статьи 64 Конституции Украины относительно ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, решения в сфере национальной безопасности, обороноспособности, внешней политики, инфраструктуры экономики, промышленности в общем ряда вопросов, в том числе обеспечение прав и свобод гражданина и человека, налогообложения при этом в течение двух дней после принятия такого решения, кабинет министров должен подать в Верховную Раду законопроект, которым регулируются соответствующие вопросы, и если по результатам рассмотрение Верховного Совета Украины, законопроект будет отклонен, то соответствующее решение Кабинета Министров будет утратить решение, ну, то есть постановление будет утрачено с дня, которое следует за днем принятия решения об отклонении этого законопроекта. То есть, в промежутке от принятия решения до утраты его силы, это решение будет действовать и будет иметь законную силу вот в чем суть особенность на даже на эти два дня там или сколько она будет этот промежуток неделю может быть больше то решение кабинета министров будет иметь законную силу вот потому что тут написано что будет терять оно и свою силу только в том случае если не будет принято соответствующий законопроект вот так вот Получается, Кабинет Министров, то, о чем мы говорили, когда устанавливал он карантинные ограничения, приобрел уже в законном порядке полномочия, которые только лишь Верховной Раде принадлежали. То есть, принимать законы, а законы это акты, которые обязательны для выполнения. Всеми гражданами Украины и ну, лицами без гражданства и иностранцами и так далее на территории которая они находятся, поэтому я же говорю: произошло то, что ну, в головах юристов произойти никогда не могло. Но тем не менее, возможно, действительно, это нужно. Возможно, действительно, ряд других изменений, в том числе это и назначение на должность без проведения конкурса. Вот. Ну, я ссылку добавлю на без проверки, там на ну, ограничение относительно совмещения э, при занятии должностей для определенных э, чиновников. То есть, очень-очень много чего интересного. Вот. Поэтому я советую ознакомиться я буду еще короткие видео записывать, как оно будет применяться в дальнейшем, именно этот закон. Ну, на, на, ну Может быть его не подпишет президент, ну, в чем, собственно я говоря, сомневаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайк, я буду еще записывать видео относительно этих изменений.